Бисмилля, Альхамду лиляхи Рубил Алямин Вассалату Асламу Аля Ашрафил, Вальмур Салин, Аляна Бина, Мухаммад, Слаллаху алейхи валя алес хаби аджмаин. Ассаляму алейкум рахматуллахи бракетух. На этом уроке мы с вами продолжаем изучать далика, и также мы сегодня пройдем с вами новые слова. Переводится у нас как Тот или ТО тот или то. Новые слова, которые мы сегодня с вами возьмем, это у нас будут Аль-Калимат Уль-Джадида. Первое это имам, имамун, имам мечети, хаджарун, камень, суккарун, сахар, лябанун, молоко. Имамун, хаджарун, суккарун, лябанун. Имамун, имам мечети, хаджарун, камень, суккарун, сахар, лябанун. Аль-калимат уль-джадида новые слова. Аль-калимат слова аль-джадида. Джадид это новый джадид. Джадида новые. Значит, повторяем: далика Что такое далика? Это Исму и Шаратин мы сказали. Указательное местоимение. да? Лильмуфради для единственного числа. Аль мужского рода. Аль далекого. То есть, должно быть удаленная какая-то какая вещь, или кто-то, или что-то. Аль это далекий. Аль далекий, или удаленный. Аль акль, пусть это будет акль. У кого есть акль, акль разум. Или Гайру, Вагойри, Или нет у него разума. Это вот залика. Мы сказали, что разница между гада и далика то, что гада лиль Хариб, а Далика Лиль Баид. А в остальном все одно и то же. Так, вопрос. Мадалика что это мадалика? Мадалика. Мадалика. Мы говорим залика на джмун, звезда. Далика на звезда. Что-то то звезда. Мадалика, что-то. Далика на джмун. Гада масджидун. Гада масджидун. Вадалика байтун, а то дом. Мадалика, далика на джмун. Гада масджидун. Вадалика. Байтон. Гадахайсанун, Вадалика, Хаймарун. Это конь, а то Химар осел. Это конь, а то осел. Адалика Кальбун, а то собака. Да, адалика Кытун. Нет. То кот. Мадалика. Мадалика. Что то? Залика сарирун, залика, сарирун, то кровать, залика сарир, мазалика, мазалика, залика, сарирун, залика <Ма> сарирун, залика сарирун, залика сарирун, Цаликя сарирун. Цаликя сарирун. ما ذلك؟ ذلك ذلك نجم ذلك نجم ذلك نجم وما ذلك؟ ذلك قلم ذلك قلم ذلك قلم كرندش وما ذلك؟ ذلك كتاب ذلك كتاب، وذلك كتاب، وما ذلك؟ ذلك كرسي، ذلك كرسي. ذلك كتاب وذلك كتاب ذلك سرير وذلك قلم ذلك قلم وذلك نجم ذلك نجم ذلك نجم أذلك مفتاح لا ذلك قلم أذلك كتابن، نعم. ذلك كتابن. أذلك كتابن، كتاب؟ نعم. ذلك كتابن. أذلك, كتاب. أذلك نجمون، نعم. ذلك نجمون. أذلك, نجم. أذلك سريرن، نعم. ذلك سريرن. أذلك, سرير. أذلك كرسيون. Нам залика курсием. Ма. Еще раз пройдемся. Что, что такое ма и что такое ман. Ма ma это исмустифхамин, лихой рилякли. Вопросительная частица для того, кто не имеет акла. Лихой риля. Для неразумного. Ма. Аман лиля аклели. Смотрите, исмустифхамин лилякли. Значит, ма ли а аман ли лакль. Мангада. Уаман залика. Кто это, а кто тот? Кто это, а кто тот? Мангада, уаман залика. Гада мударрисун. Это мударрис. Учитель. Мударрис. Тот, который дает уроки. Учитель. Уазалика. Имамун, а тот имам. Гада мударисун вазалика имамун Это учитель, а тот имам Ма залика. Что то? Залика хаджарун. То камень. Залика Хаджарун, то камень. Гада суккарун вадалика лябану. Гада суккарун. Это сахар а то молоко Это сукер у а водалике лябанун и кура вакту читай и пиши и кура вакту гада сукер у а водалике вам нужно будет читать и писать это суккер а то молоко это сахар а то молоко а кытун а то Кот? Ля. Заликя кальбун. Нет. То собака. Манзаликя. Кто тот? Залика Имам. Той, тот имам. Магада. Что это? Гада. Хажарун, Это Хажар, Хаджар. хаджар Ками. аль калимат уль мы сегодня, сегодня с вами взяли. Имамун. Имам. حجر كامل سكر ساخر لبن ملك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأعتب إليك